Я в глазах твоих утону Можно Видя в глазах твоих утонуть Счастье Подойду и скажу Здравствуй Я люблю тебя Это сложно Нет, не сложно, а трудно Очень трудно любить Веришь? Подойду я к обрыву крутому стану падать поймать успеешь ну а если уеду напишешь я хочу быть с тобой долго очень долго всю жизнь понимаешь я боюсь ответа простого знаешь ты скажи мне но только молча Ты глазами скажи любишь если да то тебе обещаю что ты Самой счастливой будешь Если нет То тебя умоляя Не кори своим взглядом Не тени своим взглядом Вон вот пусть другого ты любишь Ладно А меня хоть немного помнишь Я любить тебя буду Можно? Даже если нельзя Буду и всегда я приду на помощь, если будет тебя.